Слышь, Кабанов, ну чё, нравится тебе служить? Ну так. Ну чё ты боишься? Я серьезно спрашиваю, нравится тебе служить в армии или нет? Только честно. Если честно, то нет. <связь> так а что ты паришься? Пиши заявление и все. Какое заявление? какое заявление ты чё ты как сновала вылез кабанов ты последний приказ министра обороны читал Нет. нет я думаю что ты груженный такой ходишь сейчас любой кому не нравится может написать заявление об уходе из вооруженных сил по собственному желанию правда образец в штабе висит у тебя бумага ручка есть так точно товарищ сержант вот Пиши заместитель командира части по воспитательной работе, майору Колобкову В.Р. Заявление. Прошу уволить меня из вооруженных сил по собственному желанию. Какую причину написать? Э -э Тебя баба на гражданке ждет? Не знаю. Есть одна? Может и ждет. Вот. В связи с тем, что меня на гражданке ждет моя девушка. Число, подпись, понял? Понял. Ну что стоишь-то? Беги за бумагой и в штаб. Спасибо. Спасибо, товарищ сержант. больно ну что звягин опять писем нет нет виктор романович ну вот как вот с вами работать нормально виктор романович к вам солдат солдат угу. рядовой кабанюк кабанов кабанов ну что вот, Кабанов, так Кабанов. Настоящий Кабанов. Ты ко мне, Кабанов? Ну, пойдем, заходи. Рассказывай. Так. Ты сколько служишь-то? Полтора месяца. Ну -у -у -у, полтора месяца. Срок немалый. Ну что, как служба-то у тебя? Плохо, товарищ майор. Очень хорошо. То есть плохо. Я имею в виду, очень плохо. Ты пойми, Кабанов, я поэтому здесь и сижу, потому что, если вдруг у кого что-то, то вот он я тут и есть. Давай-давай-давай-давай, садись. Садись, рассказывай. Что, обижаю тебя, старослужащий? Бывает. Ясно. Вот теперь отсюда очень подробно. В общем, я вот тут все написал. Вот ты молодец какой. Вот это молодец. Ты голодный? Понял. Два чая! Ты пойми, Кабанов. Мне жить одному с этой чертовой дедовщиной, я же говорю, не справиться. А когда вот инициатива идет снизу, отличного состава, тогда другой разговор. Ну давай, давай, давай, рассказывай. Что? тебя надо кто-то или как? Или сам взял, набрался смелости, написал, да? Не, ни один старослужащий подсказал. Старослужащий? Это что? заявление по собственному желанию